Здравствуйте, сколько стоит пострелять? Пять попаданий, приз автомобиль. Все честно, 500 рублей. На, давай пульки. Пулик, не стреляй, я так скажу. Что ты гонишь? Серьезно, у нас все честно. 5 попаданий, приз автомобиль. Попал. Попал. Попал. занимался что ли так чист для себя попал 5 попаданий приз автомобиль пошел ты нахер не попал эй еще не стрелял ну давай давай